Ну вот прожигаются камушки, вот они видно там приятный цвет имеют. Уже видно, как сажа сгорает вот такие вот красивые лучики. Это сажа горит. В банной печки в каменке. Создание писуги. Видно, какой как раз вторичный дожик происходит.